Друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Икигай и в этом видео мы, как обычно, посмотрим полностью рыночную картину, криптовалюту, драгоценные металлы, фондовый рынок и валюту. Плюс ко всему, сегодня у нас воскресенье, завтра у нас будет открытие рынка и посмотрим, чем вообще рынок может открыться. Давайте с вами начнем. Биткоин у нас по-прежнему стоит в консолидации, в диапазоне и радует то, что рыночная капитализация у нас откатилась от трендовой линии поддержки и подошла к трендовой линии сопротивления. Здесь у нас образуется симметричный треугольник, и у данного треугольника есть свой потенциал. То есть в случае, если треугольник пробьется вверх, то есть трендовая линия сопротивления пробьется вверх, то потенциал будет располагаться на 2,5 триллионов долларов, что аналогично уровню 50 тысяч на биткоине. Поскольку цена сейчас находится около трендовой линии сопротивления, то лучше пока что рассматривать именно вот такой вот потенциал. Но цена, конечно же, подошла не сильно уверенно к этой трендовой линии, поэтому мы можем ждать отскок в ближайшее время. Может образоваться вот такая вот подобная ситуация, то есть мы можем увидеть отскок примерно до сюда, потом дальнейшее повышение и пробой трендов линии сопротивления. Пока что присутствует неопределенность, поэтому я не могу с точностью сказать, куда именно пробьется треугольник, поэтому нам нужно подождать и посмотреть по факту, что будет. Если будет пробитие трендовые линии сопротивления, то отлично, мы с вами можем стремиться на повышение, и вся криптовалюта у нас хорошо вырастет. Эфириум, кстати, уже пробил э, трендовый линь сопротивления вверх, и будем надеяться, что данному примеру послужат все остальные криптовалюты, поскольку на всех монетках образуется у нас либо симметричный треугольник, либо клин – фигура разворота тренда. Вот, да, например, у нас Filecoin э, образуется фигура клин, ICP также у нас образует фигуру клин, только уже более масштабную, Открою я обычный график, а не логарифмический Вот такую картину мы видим на ICP То есть это огромный масштабный клин, который в ближайшее время может пробиться вверх И у которого есть просто огромный колоссальный потенциал Салана та же самая ситуация Поэтому, друзья, ждем, что будет происходить у нас дальше Нам нужно смотреть за общей рыночной капитализации и по факту уже принять решение Напоминаю, что я воздерживаюсь от краткосрочных и среднесрочных позиций Я жду пробития уровня 45 тысяч Для меня это такой рычаг Который даст мне какую-то причину действовать То есть если я увижу пробитие уровня 45 тысяч То это у нас будет хороший знак для повышения Плюс ко всему на биткоине у нас образуется довольно редкая и сильная фигура Тройное дно это фигура смены тренда. Вот такую вот картину мы с вами потенциально можем увидеть. и Это даст нам как раз-таки тот самый потенциал до уровня 50 тысяч. Ну и естественно пока что я просто покупаю криптовалюту на споте. Кстати, напоминаю, что я веду проект с 1 января, покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день и показываю статистику. То есть статистика сейчас минус 1%, не учитывая даже кэша. То есть, по сути, я нахожусь без убытки. Это учитывая то, что цена все время только у нас либо падала, либо стояла в консолидации. Вот все мои активы и средняя цена по ним. В принципе, я это опубликовал в Telegram и в Телеграм опубликую все свои покупки. А ссылочка будет в описании, поэтому подписывайтесь и смотрите а, за Телеграмом. Также напоминаю, что YouTube могут заблокировать в ближайшее время, поэтому просто подпишитесь, чтобы было. И вот, естественно, статистика на самой бирже. Окекс. А вот с 1 января... Вот статистика здесь показывает, естественно, что я в небольшом плюсе. Но здесь статистика у нас не в реальном времени, она с задержкой. Пока что проект себя очень неплохо показывает. Будем смотреть, что будет у нас дальше. И сегодня я куплю криптовалюту. Давайте посмотрим, какую. Смотрите, по сути, практически на всех криптовалютах у меня средняя цена выровнялась. Единственное, отстают немножко, это ICP, минус 23%, Cardano, минус 15%, Litecoin, минус 19%, и Toncoin минус 42%. То есть, учитывая то, что я только один раз покупал Тонкоин, у меня здесь огромная просадка, то я могу купить Тонкоин, немножко усредниться и передвину среднюю цену ниже. Я думаю, это будет идеальным решением. Поэтому заходим в торги, базовая торговля, ищем Тонкоин, Тонкоин USDT, окей, okay, маркет, 100 долларов, купить, подтвердить. То есть, сегодня я покупаю Тонкоин на 100 долларов. И передвигаю среднюю цену ниже. Также напоминаю про свой самый главный принцип. Это максимальная диверсификация. То есть я держу деньги по разным источникам, по разным банкам, по разным кошелькам, по разным биржам и так далее. То есть у меня несколько банков, несколько кошельков, несколько бирж. И везде по чуть-чуть я держу. И если один источник заблокирует, вдруг внезапно, то есть биржи могут заблокировать, допустим, русские аккаунты, у меня будет второй источник. А с помощью которой я буду черпать там депозит и так далее Кстати, насчет а, тезеров Также с ними могут быть какие-то проблемы а Поэтому лучше в стейблкоинах Также проводить максимальную диверсификацию То есть держать не один стейблкоин Не один тезер, а допустим а, USDT, USDC, BUSD и так далее Давайте зайдем на CoinMarketCap CoinMarketCap Здесь USDT Выберем стейблкоины И вот стейблкоины То есть USDT, USDC, BUSD UST UST просто И DAI да, Вот первые пять можете использовать и диверсифицировать свои стейблкоины То есть по равным долям в каждый стейблкоин мы вкладываемся и тем самым диверсифицируемся Есть также очень хороший проект, в котором не только можно диверсифицировать свои стейблкоины, но и стейкать их а, К примеру, это Virus Finance Смотрите То есть здесь можно распределить свои стейблкоины и стейкать их То есть здесь есть USDN, USDT и USDC Что это вообще за проект? Он основан на блокчейне Waves Давайте зайдем на Coin Market Cap И что такое вообще Waves? Смотрите, Waves Waves находится на 38 месте по капитализации Общая рыночная капитализация это 3,5 миллиарда Довольно неплохо И эта монета у нас по истории существует с 2016 года То есть история у этой монетки хорошая Плюс ко всему мы видим рост Буквально недавно, если зайду на Waves USD мы видим, что в последние несколько недель происходит уверенный рост. И этот рост составляет а, примерно 300 процентов. Очень-очень хорошо. Жалко, что, естественно, я эту монетку заметил поздно. Так бы я смог закупиться вот здесь вот, на этой глубокой просадке. То есть, WaveSet довольно надежный проект. И что здесь можно делать в протоколе Valus Finance? По сути, это банк. Только банк с огромным-огромным огромным плюсом. Он децентрализованный. Вы можете сюда внести, как в банке, депозит, чтобы получать процент, либо занять здесь средства. То есть, если у вас, допустим, стейблкоин лежат без дела, и вы не собираетесь на них что-то покупать, вы можете перенести их сюда и потихонечку стейкать. Тем самым, мы, как, как мы знаем, у нас в долларе есть инфляция, и вы с помощью стейкинга защититесь от инфляции. Здесь, допустим, на USDT расчетная годовая процентная доходность – это 28%. То есть, я внес сюда на депозит... USDT и потихонечку, как видите, у меня капает сюда проценты Но, естественно, не надо все сюда вводить, а то сейчас ломанутся люди Внесите какую-то часть, распределите части по разным биржам, по разным проектам, по разным кошелькам И потихонечку да, занимайтесь диверсификацией Лично я хочу сюда ввести как минимум небольшую часть Это 1000 USDT, 1000 USDC и 1000 USDN То есть у меня будет здесь 3000 долларов, как минимум это пока что Ссылочка на этот проект будет в описании, можете изучать Я сам сейчас все это активно изучаю то есть очень хорошие, интересные проекты есть, которыми можно воспользоваться Далее переходим к рублю Что у нас по рублю? Как мы с вами и предполагали, цена у нас дошла до уровня 100 Откатилась, корректировалась и резко от него отскочила а Дневной таймфрейм, здесь мы видим откатное движение вверх И сейчас мы находимся на котировке 106 а Вполне вероятно, что мы здесь задерживаемся в этом диапазоне от 100 до 125 А сейчас на H4 также мы видим тень на 50% от текущей Свечи, от прошлой свечи Поэтому мы потенциально можем видеть С открытием недели откатное движение вверх До уровня, естественно, 125 То есть теперь уровень 100 Это у нас локальное дно Поддержка, а уровень 125 Это у нас локальное сопротивление И лично для меня уровень от 100 До 110 является хорошей Возможностью для покупки, если вы до этого Не покупали доллары Лично я их покупал активно на еще значениях там 70 и так далее Напоминаю, что мы здесь нашли вот такой вот фрактал История на рубле постоянно повторяется То есть ничего нового мы не увидели То же самое движение а, Немножко растяну И вот фрактал, который с довольно большой вероятностью повторится То есть уровень ниже уровня 100 мы уже навряд ли увидим доллар а Фондовый рынок Напоминаю, что здесь мы нашли крайне сильный паттерн при ложном пробитии То есть у нас здесь образовалась свеча с огромной тенью снизу это у нас сигнал на повышение. Далее мы протестировали этот паттерн и резко-резко отскочили. Это крайне сильный сигнал на повышение. Плюс ко всему, после этого сигнала с длинной тенью образовался уже паттерн поглощения, причем колоссальное поглощение. И, а как ни странно, в текущей рыночной ситуации здесь очень велика вероятность дальнейшего повышения. Также в более локальной картине у нас возникла фигура двойное дно. После нисходящего тренда, после коррекции этой фигуры, естественно, смена тренда. И мы можем видеть здесь откатное движение вниз при открытии недели и потом дальнейшее повышение Я жду как минимум ты уровень 4600, вот в данном месте Технически фондовый рынок очень хорошо выглядит И на следующей неделе мы можем видеть либо коррекцию и повышение, либо дальнейшее повышение сразу же Далее серебро, напоминаю, что у нас образуется фигура бычий флаг Видим импульсное повышение, видим небольшую коррекцию и потенциал бычьего флага до глобального максимума То есть до уровня 50% и напоминаю, что это у нас недельный таймфрейм Поэтому ждать мы можем в строке от полугода до года Быстрого такого импульса здесь навряд ли будет Поскольку обычно импульс при пробитии трендовой линии сопротивления у флага Равен предыдущему импульсу до образования флага то есть здесь он длился примерно 150 дней, примерно полгода и здесь мы можем ожидать точно такое же движение И это учитывая то, что пробития трендовой линии сопротивления еще пока что не было Потенциально мы с вами можем на открытии недели откатиться до данной трендовой линии поддержки, которая находится посередине, вот отсюда откатиться. И потом уже потихонечку поджиматься вверх к трендовой линии сопротивления. У золота у нас огромный потенциал. Здесь я предполагал локальную коррекцию примерно до уровня 1900. Как видим, мы стукнулись ровно в 1900. Это котировка 1800. 95 примерно То есть мы стукнулись и откатились вверх При открытии недели, я думаю, ничего Такого особенного не произойдет Мы просто постоим здесь какое-то время в консолидации Поскольку здесь у нас находится хороший Уровень поддержки Давайте я его выделю Вот наш уровень поддержки И вот именно на этом месте мы с вами какое-то время можем постоять в консолидации а Ниже в ближайшее время навряд ли уйдем Поэтому золото, серебро – это отличная возможность для покупки, учитывая то, что у них колоссальный потенциал, и в мире происходит такая неопределенная страшная ситуация, и когда происходит страшная ситуация, то драгоценные металлы у нас растут. Итак, давайте подведем итоги. В целом, по многим направлениям ситуация неопределенная, но по криптовалюте я также напоминаю, что на биткоине здесь мы нашли сигнал на повышение на дневном тайфрейме, мы сами его разбирали, это... Колоссальное такое поглощение бычьей свечей Сразу нескольких медвежьих свечей Это сильный сигнал, который на битконе частенько срабатывал Мы еще не ушли ниже основания данной свечи Поэтому сигнал у нас здесь по-прежнему сохраняется И сигнал на битконе у нас присутствует Поэтому я все-таки ожидаю повышения Если мы уже уйдем ниже значения примерно 37 и 37,500, тогда я уже задумываюсь над дальнейшим понижением И на фондовом рынке также у нас имеется сумасшедший сигнал на повышение Здесь также нет неопределенности Чистые повышения технически я здесь вижу Завтра посмотрим, как откроется неделя Если что, я анализы делаю в Телеграм, ссылочка будет в описании Поэтому подписывайтесь Ролики сейчас немножко пореже выпускаю Но Телеграм по-прежнему веду каждый день Итак, все ссылочки в описании, друзья Всем огромное спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Всем желаю всего со мной лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.